Приветики. Привет. Я сегодня у окошко. Думаю, может быть, получше будет связь. Да, я думаю, что должна быть получше. У нас только всегда все лучше и лучше. Ну, рассказывай, как твои дела. Все пока так же. Вот. Паша, привет, спасибо большое, полстар, что он нас подстраховывает, если у нас опять что-то слетит. Uh -huh. А, Паша, спасибо огромное. Привет. Вот. Привет, Баку, привет! <laughs> привет, Москва. О, нифига. Ой, как все. Вот, ну, у меня... В принципе, все то же самое пока, пока также же, без, без изменений в плане еды, питья, и, ну, сон, сон по-разному, он в любом случае колеблется, то есть у меня бывает такое, что вообще, вообще, вообще не хочется спать, и бывает такое, что вот с детьми их как бы укладываю и сама тоже вырубаюсь, вот. но... Тоже по-разному, по времени по-разному. Бывает, только вот вырублюсь, думаю, что, блин, полночи проспала. Смотришь, там, минут 15-20. А, бывает, днем вырубает. Ну, тоже бывает по-разному, не каждый день. То есть, если я чем-то занята, то, то нормально. А ты скажи, сколько детков твоих, я не помню. 8, 11, 13. Трое, да? Угу. Рядышком все, да. Вот. А днем, чем занимаюсь в обычное время? Днем я чем занимаюсь обычно. Ну, <coughs> сначала их по школам развожу, потому что в разных школах учатся. Потом, как? Ну, потом стараюсь, если нет дождя, прям такого сильного, потому что под маленьким дождем я все равно на велике езжу. На велосипеде, но я на велосипеде езжу достаточно долго. То есть я, наверное, часа два-три. Вот. если там погода хорошая, что я, то я могу где-нибудь остановиться, там еще что-нибудь там своими какими-то делами <смех> позаниматься. <Вот. смех> Приезжаю, и вот у меня работа, по недвижимости работа, по психологии работа, по нейрографике работа, вот этим вот занимаюсь, потом собираю их со школ как правило потом на секции и вот так вот как бы целый как обычный самый обычный день обычный мамский день где-то приготовить если там ну они у меня часто сами готовят но они мне сами готовят такое что как второе салаты там сами делают а такое если хотят супчик например то я им готовлю как бы, с удовольствием у меня, у меня это не не напрягает вообще то есть это как бы нормальный процесс такой ну, и... Я знаю тоже. Я сейчас а вот училась, когда в аспирантуру поступала, и я подъедала активно грецкие орешки. Но активно как? То есть я сажусь за компьютер и понимаю, что нужно что-то делать, потому что начинаю думать, нервничать, получится, не получится, я подъедала. А сейчас у меня все это отвалилось, у меня снова сок с водой, в основном вода. М -м, вода причем активированная. Я тоже такая ловлю себя на том, что может попробовать я себя все время спрашиваю, вот это хочешь? Нет, не хочу. А это хочешь? Нет, не хочу. Вот реально я иногда ем, позволяя себе то, что я хочу. Иногда это может быть апельсиновый сок, но в основном это кокосовая вода. То есть, Но ну, я их не мешаю подряд. Нет, иначе у меня будет белиберда с кишечником, будет пучить и будет странно. То есть не воспринимается уже организм, не хочет все перемешанное. Вот. Но если, допустим, будет огурец, то тот же самый белок. Белок с кокосовой водой спокойно, а вот цитрус это фрукты. Фрукты вообще нужны отдельно же, правильно? И ну, фрукты, да, желательно. Он мне очень жесткий, едкий, яркий. Я также его с водою. Вот. И бывают прям такие часы кайфово, когда я прям ощущаю такой жар, огонь внутри, и я понимаю, что просто море энергии. И это именно когда я думаю о чем-то полезными приятными да я увлекаюсь когда я работаю с массажами сейчас я прям активно чувствую такой жар внутри как будто бы ну во мне баню растопили реально ну по-другому не назовешь и люди потокывают. сегодня у меня девочка была на массаже с малышом грудничком и она говорит, она положила, он подплакивается там положила его на животик, я продолжала массировать, она говорит, Ох! я говорит, такой жар почувствовала в ногах вообще, я говорю да, это энергия, она прям вот земная, мы же ему нижнюю часть там массировали, вот. uh -huh. И, э, Работая с клиентами, еще больше чувствую вот этот поток, то есть что у них происходит, то я чувствую, как будто бы я чувствую, будто я присоединяюсь к этому телу но это не то, что я беру на себя, я как проводник в прямом смысле. Она говорит, вначале жар, а потом холод. Я говорю, холод — это, это такой прям холодок с это космическая энергия, а вот такой жар, теплота, разливающаяся — это земная энергия. Вот. Все время нахожусь в анализе, а недавно, вот буквально вчера, я настолько глубоко свалилась в осознание того, что я рулю своим миром, я реально получаю вот то, что я хочу. То есть я просто ходила, тестировала детей по классам. И тут я понимаю, что меняют уроки педагог, директор. Реально, как мне нужно дни выстроить, как мне нужно выстроить часы. Я такая внимательно наблюдаю и такая ловлюсь на том, что ну, я же это заказала, я это получила, я радуюсь. Но у меня нет такого, знаешь, там типа «я молодец, о, круто, супер, вау». Нет, я просто это принимаю спокойно, наблюдаю с наслаждением, но ну, не с ченняющим этим счастьем, а просто в принятии здесь и сейчас такое кайфовое состояние, и опять да, дыхание на этом состоянии оно останавливается, замирает, как будто бы еще больше возвышаешься и становишься наблюдателем. В этом состоянии не есть, не ни пить, ничего не хочется, наблюдаешь за процессами тела, за событиями, за всем, как будто бы ты и режиссер, и реально тот, кто следит за режиссером, даже так можем сказать, как медитация в жизни. Ну да. Ты получается наблюдающий без самого наблюдателя, как бы. да. Это такое странное чувство. Ну как странно для вот мне бы вот, в обычном состоянии для меня бы это было странно объяснить даже. То есть это нужно понять, что ты именно вот как бы вот, ты вроде бы как бы везде и в то же время тебя нигде нет. Это ну как бы классно так себя ощущать. А, я тоже серию подбирала слова. Да, попробуй ты тоже. Это классное состояние. Ну и многие там, знаешь, после того эфира тоже начали задавать вопросы, а как раз когда ты в аккаунте написала что нейрографику. Я еще занимаюсь нейрографикой уже несколько лет. Вот, но попросили сразу же рассказать о ней, потому что, говорит, сколько, говорит, автономов, у всех там практики йоги, там еще чего-нибудь, а нейрографики нет. Вот, но я же уже больше 20 лет занимаюсь психологией, психоанализом, то есть у меня несколько образований по психологии. Вот, и нейрографика, она, конечно, вообще очень классно вот именно прорисовывает все твои, внутренние, так скажем, конфликты, все твои внутренние вопросы. Но если это еще совместить с психоанализом, то мне кажется, это будет вообще бомбически. Я могу сказать, что у меня несколько лет назад, вот пример просто такой привести. Несколько лет назад была женщина, она из другой страны, и у нее мама болела раком, то есть у нее такая уже степень рака была у мамы, и делали облучение, по-моему, уже должны были то ли на третье, то ли на четвертое вот такое вот уже пойти, через какой-то период времени, вот. И женщины, они жили вместе в одной квартире, mm -hmm. вот. И дочь ее не могла никак выйти замуж, потому что вот она все была рядом с мамой, ей нужно было обязательно рядом с мамой быть, то есть мама тоже особо не отпускала дочь. Вот. и дочь, она говорит, у меня, говорит, кроме мамы больше никого нет, если, говорит, с ней что-то случится, говорит, я просто не приспособлена к жизни, говорит, настолько, чтобы жить без нее, и для нее это был такой вот шок, она говорит, я перепробовала много. у кого, говорит, мама уже болеет очень давно, вот, и у нее сейчас очень развивается вот эта вот болезнь, прям с такой, говорит, скоростью, что мы не успеваем, не лечить ее, не подбирать новые какие-то там, не знаю, лекарства или что там. И говорит, вот, говорит, что можно мне вот предложить? Вот я нашла, говорит, вас. Мне посоветовали по нейрографике. <coughs> я готова на это идти, потому что у меня, говорит, нет времени смотреть, подойдет мне это, поможет ли мне это, не поможет. Говорит, у меня просто нет элементарно на это времени. Вот. А они живут в другой стране, и у них получается есть такая как бы гостиная общая. Вот. И мы с ней прорисовали сначала один рисунок, ей очень понравилось, и она очень загорелась, она говорит, я хочу вот прям вот выплеснуть все вот то, что вот у нас есть внутри. Мы с ней работали наверное недели две, и она одну стену комнаты она то ли обои под покраску, то ли белые обои, не буду врать, я не помню, как бы это не так важно. И она всю стену начала вырисовывать, то есть то, что у нее внутри, то, что мы с ней прорабатывать начали. И вот у нее вот на это вот выплеск вот этой вот боли, вот этой недоговоренности, нерешенности каких-то моментов, каких-то вопросов, вот этой вот боли, которая касалась ее мамы, вплоть до э, внутриутробного состояния, то есть она, говорит, я начала, она начала такие вещи вспоминать, которые в обычном состоянии это сделать практически невозможно. И вот она выплескивала именно боль, потому что нейрографику можно рисовать по-разному, можно там прекрасно что-то рисовать, и можно боль выплескивать. И она эту боль выплескивала с истерикой э, ну, наверное, прям вот дня два то есть у нее были вот эти вот выходные после работы, и она говорит, я, я просто, говорит, не спала. Она два дня выплёскивала вот эту боль на вот эту огромнейшую стену. И после этого, после того, как она проревез, у нее были прям истерика была ужасная, то есть мы с ней точно так же по камере общались, мы с ней практически вот эти два дня не расставались, то есть у нас постоянно был телефон на подзарядке, постоянно мы что-то не обсуждали. Что ты хочешь? Бери и иди. <смех> и когда мы с ней начали уже вот эту вот прорисовку, то есть она вот эту вот боль, когда вот все ее выложила, она, конечно, отрубилась, но там на спала, наверное, сутки после этого. И <космех> после работы она первым делом приходила, она набрала всяких маркеров, она набрала всяких карандашей и после этого мы с ней начали прорисовывать каждую черточку, каждый вот этот всплеск мы с ней прорабатывали. Мы с ней вот эту стену рисовали ежедневно по несколько часов в течение двух недель прорисовывали. И после того, как вот это вот все мы с ней проговаривали, прорисовывали, то есть мы копали очень-очень глубоко, и когда мама сдала очередные анализы, то ей сказали, что говорит, мы можем под, повременить, с облучением посмотреть, как у вас, у вас то есть все приостановилось. Это был для нее такой шок, то есть она поняла, что говорит, вот, говорит настолько я, говорит, центр вселенной <coughs> и моя мама в моей вселенной находится. Я, говорит, раньше не предполагала, что излечив себя изнутри, можно излечить того, кто находится рядом с тобой, то есть поменять э, реальность, как бы это может быть, смело не звучало, но так оно на самом деле и есть, вот. и потом, когда уже пришла мама, то есть она свой рисунок, она дорисовывала, она, это вместо обоев осталось, получилась невероятная стена, просто она этот рисунок в результате дорисовывала еще, у нее на это ушло примерно месяца два, вот, она сейчас преподается манера графику стала э, консультантом, у нее мама начала рисовать, то есть мама, она, да, действительно излечилась, мы с праздниками друг друга поздравляем. То есть у мамы, у мамы да, у нее стадии ремиссии, то есть все пока более или менее неплохо. Естественно, они поменяли полностью свой образ жизни, но <coughs> вот так вот настолько, настолько вот это вот, когда ты веришь во что-то, когда ты отдаешься полностью какой-то практике, каким-то новым знаниям, вот чему-то новому, оно срабатывает всегда на 100%. Вот как бы кто ни говорил, если у тебя вера есть, если у тебя есть техника, которую ты можешь подкоп... под... подлезть к самой себе, к самому себе, то это сработает однозначно. Потому что мне вот некоторые говорят, Света, как вот так вот автономить? Вот, вот у меня вот есть такая болезнь, например, я тоже ее хочу вылечить, но я не могу зайти в автономию. Я говорю, ребят, значит, это не ваше. Как бы... Эм... Когда я первый раз заходила, у меня не было сомнений вообще идти туда, не идти, то есть вот, даже не возникало такого вопроса. Да. Потому что был такой момент, вот просто вот абсолютная вера. И э, я пошла туда, и настолько вот моя, может быть, моя вера сработала, может быть, сработала, ну, я понимаю, что происходит сейчас с клетками, конечно, они в любом случае... Они регенерируют, они восстанавливаются, они... Ну, то есть, наверное, все знают, это открытая информация, что происходит с нашими клетками. Но если кто-то не может зайти в автономию, это не беда, то есть вы еще не готовы. Ваша информационная клетка, она не наполнилась она не наполнилась знаниями теми, которые нужны именно для вас. И, поэтому, переживать из-за чего-то, что я не могу сделать то или я не могу сделать это, то или вот ко мне обратилась девочка, она говорит, мы сели с ней рисовать, она говорит, я так хотела рисовать, говорит, я вот сейчас вот, говорит, сижу, и я понимаю, что я не хочу. Я говорю, не вопрос, значит, не надо себя заставлять, то есть, не хочешь, не надо. Но через несколько дней она мне вот написала опять в WhatsApp, она говорит, я, говорит, всю ночь, говорит, сидела, говорит, боялась тебе позвонить и написать, говорит, у меня, говорит, дикое желание, говорит, я не могу, я хочу рисовать. То есть mm -hmm. каждый момент его нужно настолько отслеживать у себя. И э, мне кажется, только вот в этом случае, когда ты будешь в единении с самим собой, только может произойти то, э, что нужно именно для тебя. Не для кого-то, потому что так сказал социум, так сказала общество, так сказала твоя семья, твоя мама или твой какой-то близкий человек. А именно, если это твое, то это будет обязательно работать. Точно так же, как ты говоришь, массаж — это же искусство. То есть массажами занимается, я не знаю, там, ну, очень много людей. Меня... Но некоторые просто вот ходят, и, ну, как бы, ну, сходил, и все. Вот интересно, у меня вообще такая история как раз. Я изначально такой энергопрактик глубокий. Я видела, слышала многие вещи с рождения. Но мой ум это отвергал, а, мой социум, который, да, нанизаны программы с детства. И мне очень захотелось уйти в телеску. Я это заказала, я к этой пришла через психосоматику, то есть я очень сильный психосоматист. И я сейчас в свое время тоже я видела прекрасно, как Галя раз Светочка, привет, как раз, Шарас да, рассказывала про наедение Дима Лапшинов. И я смотрела, думала, да, это есть, я верю, я, я чувствую, да, я чувствую их энергетику, я считываю это. Так и есть. Но я не, это не мое, нет, это не про меня. И я вообще не хотела. Мне друзья пошли толпой к Подаровской. И вот мне Светочка, которая сейчас зашла, она мне говорила, Кристин, ну, что ты не попробуешь? Ну, почему ты не хочешь? И у меня как-то, знаешь, она мы с ней близко общаемся, и у меня как-то откликнулось внутри... Я такая, а мы все такие вроде как бы разные, но друг друга дополняем. Я говорю, да, наверное, нужно, но раз я в Подорожку три раза хотела пойти, были деньги, у меня пространство, значит, это не мое. И тут у меня подруга Танюха, она сейчас на Вале, она говорит, Кристина, я должна идти Гарри, Галлише, раз, у меня есть временный, я не попадаю, дисходи. Я такая, не знаю, а что там, я даже не знаю, что спрашивать, я не хочу ничего, это не про меня, она говорит, Крис говорит, ну ты лучшая подруга, иди, говорит, если так случилось, значит, ну не я кто, значит, ты, я лучшему другу отдаю это. Я пришла, села, и мы с ней пообщались по консультации, и я такой поток получила. И она меня посмотрела, говорит, да, пришло твое время, ты почти созрела, тебе чуть-чуть осталось, и стала со мной общаться. Я говорю, я говорю, нет, а она так же все считывает. Она говорит, ты же говорит, тоже все считываешь, ну посмотри на себя со стороны. А мне страшно, я не смотрела. Я говорю, ой, как это, я говорю, я тоже могу, так удивлялась. А потом буквально через месяц Трувяна появилась с медитацией, а потом Настюша Зелевич... А вот сейчас я опустилась, можно сказать, в телеску. То есть у меня начались такие активные йога-практики. Благодаря Нару Абасову я ушла в йогу. Он говорит, да, тело лечится, тебе нужно попробовать телеску. Это духовная практика телеска, йога именно. И я, закончила, как мне посоветовал Федерацию Йогу России. И работать тоже не собиралась идти работать в свет. Вот как всегда, представляешь, я пришла в районе к девочке просто на индивидуальную практику. Анечке, спасибо огромное. И я пришла и все хорошо выполнила. Она говорит, а вы где-то занимались раньше? Я говорю, ну я вот так и так закончила. А я говорю, Щё? Она говорит, а вы такая стройненькая. Я говорю, я на сроедении. Она говорит, ой, я книжки пишу про сроедение. Я говорю, Анечка Каминская. Она говорит, а я утром подумала про напарницу, про помощницу. Вы не хотели бы... Я такая говорю, а я как раз вчера вечером подумала о том, что мне бы хорошо бы где-нибудь 10 минут ходьбы от дома работу. А как раз 10 минут клуб от дома, понимаешь? И у меня так раз все срослось. И вот я уже 2-3 год пошла работаю. И я смотрю, что массажи нужны моим детям. То есть тут глубокий опыт идет работы с детьми также параллельно. И вот эти массажи я... Видела, как у меня младшие и старшие, они разные. Но у старших я прорабатывала физуху, а вот да, столько времени пошло. Да, правильно, светик. А младший у меня до трех лет не говорил. Я буквально вчера случайно мы списались с логопедом по дне рождения, она нас поздравляла с первым логопедом моего младшего сына. Вот, и он, у него дислексия была, Свет, дезортрия, это уход в агрессию, то есть все сложно было. Но мы это перешли, сейчас он у меня в 6,5 лет начал благодаря другим учителям читать даже на английском. Он не просто на русском, он читает на английском, он хорошо знает английский. Я развею право-левое полушарие тоже, изучаю вот эти процессы, и поэтому... Аспирантура моя связана с педагогикой, с социальным миром и с психологией совместно. А в телеске я вот буквально стала себя раскрывать. То есть я делаю массажи. В конце каждой йога-практики я стала касаться точек. Я, касаюсь точки, получаю информацию. И я стала говорить девочкам, а у тебя вот этот раз кусок, вижу их мира. И я рассказываю. Так же, как ты с нейрографикой, вот эта моя телеска да, раскрывается. И я начинаю прорабатывать, а они со мной начинают говорить и плачут. И они плачут, лежат, спасибо. А потом ко мне приходят, говорят, я в прошлый раз поплакала, мне стало так хорошо. Можно я еще раз поплачу? Я говорю, да, конечно, пожалуйста. А вот э, с Марией, она ко мне на индивидуалку на Цветной бульвар приезжала, она приехала, говорит, буквально вчера, поговорили с мамой, она готовится место на кладбище, я не могу. Я, говорю, а я вижу, у нее прям лопатка задняя, смотрю на нее, говорю, у тебя прям колом все встало, ты на себя взвалила, я говорю, ну отпусти, ей так хочется, это ее игра, зачем ты нарушаешь ее правила, разные границы, держи ограничения. И я когда стала делать ей массаж, конечно, была буря эмоций, я, она еще эмоциональная, это было столько эмоций, я это все на себе это чувствую, переживаю, когда я работаю. Это была затяжная эмоция на полчаса слез градом. Человек просто вышел, как после похорон. Зато Ребят, просто... что там никто не подключился? Нет, а то что-то меня подтороженно. Да, вот. И в итоге закончилось все тем, что она только сегодня, вчера мне отписалась, перестали болеть ноги. Отпустила спину, то есть шла глубокая проработка неделю еще после занятий массажем. И она мне пишет, моя массажистка хочет попасть к тебе на внутреннюю проработку через массажи. Какие-то есть свои эти. Я говорю, я э, на самом деле себя раскрыла здесь не так давно, но я успела, я давно общалась с Одинцем, тоже через сеточку познакомилась с Алексеем Одинцем, э, с Максимом Половинка. И часть курсов проходила там, у меня сертификат есть, просто я не делилась. И вот это все как-то, оно знаешь, с много-много. Я сама иногда смотрю со стороны, когда бы все это успеть, но мне кайфово. Мне нравится вот эта вот а, огромная волна, где я все могу. Именно триединство. Я начинала в свое вот как бы погружение через триединство. Дух, душа, тело, то есть психосоматика телецкое сознание, и я их как бусы собираю между собой, скрепляю, вот, и каждый, кто к моей жизни приходит, получает свой инструмент, да, у тебя, скорее всего, точно так же происходит, потому что, ну, не иначе, это неразделимые части и вещи, и все, кто приходит прям, я четко чувствую, что этот человек пришел по этой тематике ко мне, потому что у него либо щитовидка, да, гормон, а, либо у него со спиной, либо у него таз, либо у него ломаный копчик, да, а, либо у него поджелудочная железа, желчный, да, у меня почки были, у меня вообще такой спектр этих всех сбоев был, мне кажется, назови, ну, сложно назвать то, чего у меня не было. Вот. Мне кажется, мы все такие. Да Я это... еще не встречала идеально здоровых людей. Я даже вонгодиспансер состояла. То есть после второго ребенка я стала диспансер, потому что у меня родинки за месяц выросли на сантиметр. И мне поставили под подозрение в рак кожи. То есть у нее даже такое было. И я тогда пришла к мужу и сказала, что после вот этой информации я никогда не буду есть вареное. Вот. То есть я тогда четко для себя поняла, что сырой ⁇ это мой путь. И дальше, дальше, дальше. Потому что близкие были сомнения. Но, видимо, это нужно было мне как-то продемонстрировать. И поэтому я это событие себе притянула. Нет вообще на самом деле каких-либо плохих событий. Есть события, которые нужны нам. Мы сами все себе в жизни. Да, обязательно. Да. Вот это. И понимание этого каждый раз углубляется. Скажи, вот чем ты глубже в автономку, тем глубже понимание твоей игры, игры твоих близких, отражение вашей зеркальности. И как-то а, вроде бы со, остались прежний эм, склад отражения эмоций, но внутри эмоции, они как будто все больше сглажены, они более спокойные внутри эмоции, они больше переходят в принятие, в такую а, тишь, благодать э, внутри. И когда даже кто-то в чате пишет, раньше бывала такая, знаешь, там года два-три назад, всплеск эмоций, а сейчас ты спрашиваешься, да, да, да. И э, принимаешь, человек хочет увидеть то, что ты видишь. Но если он не увидел, как ему положить информацию в голову? Ведь глаза видят только то, что в голове. Если он чего не видит, он начинает пылить, поднимает бурю в стакане. Но позволяешь, потому что это его игра, ему так нравится. Пожалуйста, да? путь тебе, перышко для легкости. Значит, не пришло его время тогда. И все это так происходит. Да-да-да, если раньше я, например, как-то говорила, там, говорила там, а ты как питаешься, а какие у тебя, что у тебя это, то есть интересовалась, то сейчас у меня этого нет. То есть я на сегодняшний день никогда никому, если меня не спросят, я никогда никому не скажу, что это, для чего это, как я живу, какой у меня образ жизни, что я делаю, что я делаю для этого, что я делаю для того. То есть. Если меня не спросят, все, я как бы, это твоя жизнь, я ее принимаю полностью. Я в принятии тебя такого, какой ты есть. Но учить это нет, это я знаю, что это настолько бесполезно, это человек должен обязательно, обязательно сам дойти своими какими-то жизненными ситуациями, жизненными примерами, может быть, даже какой-то своей физикой, своей психикой. Это настолько вот его будут ситуации подталкивать под то, к чему он должен сам прийти, uh -huh. что вот другой человек просто вот так вот сказать добром, он никогда не воспримет. Вот у нас настолько вот это вот устроено, то есть если вот тебя пока не, не вот такие ежовые рукавицы не возьмут за что-то, для чего-то, ты никогда это не увидишь. То есть если тебе будут говорить, вот это вот плохо, вот потому-то, потому-то, это бесполезно. Это подождите, я вас сейчас догоню и вас добром своим огрею. Нет, это, конечно же, так не работает. И да, все, что мы действительно, все, что происходит в нашей жизни, это мы притягиваем заранее, зная, что нам нужно, то есть мы где-то увидели, услышали эту информацию, она нам срезонировала, но мы не готовы на данный момент ее принять, эту информацию, этот образ жизни, там еще что-то. Но она нам уже срезонировала, и мы сделаем все так, даже если мы не проведем рефлексию, мы не узнаем это, мы сделаем все так, чтобы ее обратно вернуть, и чтобы мы обязательно этот путь прошли, прочувствовали, наше это или нет. Это обязательно так будет. Да. Я, знаешь, такой еще интересный момент заметила, проводя аналогию с Визухой, то есть, допустим, Человек насколько осознает, ну, это все видели. Но я еще раз повторюсь, да, в эфире это наверняка кому-то откликнется. Чем э, ты глубже сознанием, да, тем выше у тебя вибрация, получается энергополя, э, тем меньше ты требуешься в питании, вот что. И здесь такой момент остается перед выходом на автономку. Вот я пошла мягким путем, да, буквально два-три элемента, которые держат. И когда есть внутри полное насыщение этими элементами, потому что я минерализацию сдавала давно. Но я так сажусь, что мне не хватает. Я вначале умом обращаю на те вещи, которые там волосы полезли, либо ногти, там, либо сухая кожа. Я считываю себя внутри, считываю, считываю, получаю информацию. Вот это я беру, покупаю витамины. Я люблю НСП, к ним привыкла. Вот. Либо я могу аромамаславить, чем-то себя задобрить тело. Какой приходит ответ внутренний? И все. И я получаю насыщение, и у меня такая пауза пищевая, плавная, и опять в состоянии принятия спокойствия. И именно а, правильная автономия — это не голод. Это не голод, это не, не, не... Да, как бы вот не хотелось этим назвать. Нет. Это именно автономное состояние во всех сферах. И что я еще поймала себя на том, что многие люди, они не через питание идут, они приходят в автономию через творчество свое. Они автономны. Да. Или. А потом, когда они стали здесь старьком уже у себя, да, для себя получили кайф, у них потом это уже пойдет. То есть сейчас, я считаю, в автономию все идут только через разные пути, через разные входы. То, что ты с чего начинал, у каждого свой инструмент. И не, это и не значит, что это плохо или хорошо. Нету плохо или хорошо. Просто есть разноцветная радуга, которую мы все сияем энергетически. Мы все друг друга дополняем. и Мы как вот сиренево желтые сиренево-розовый, вот сиренево-зеленый. Мы все разные. И также красный переливается, разное звучание у человека. И все это вместе одно целое. Потому что Творец, он здесь, в нашем мире, он не может напрямую получить опыт. И он получает опыт через нас. Вот. Он здесь проживает. Мы недавно в моем чате обсуждали, а что нас объединяет с Творцом? с Богом, да, кто-то называет его, что нас объединяет? Никто не подключил. Нас объединяет незнание. Незнание, он тоже не знает. И мы не знаем, и у каждого свой опыт. И именно проживание, движение, движение энергии, это жизнь. И кто-то движется животом, похрумкивая, а кто-то уже осторожно. И он движется энергией, Потому что живот, и а живот... кому-то животом уже просто мало, да, он не насыщается этим, хочет другую, Друг. другую свою пищу получить, и он информационную. Нач... Да, он начинает становиться дотошным, он исследует, он приходит, да, ищущему каждому дается. Все правильно, вот так прикольно. Все. У нас сегодня столько всего пишут, давай почитаем, давай, давай. Я еще быстренько на коротенький вопрос отвечу. Там под видео, под предыдущим, тоже спросили, а можно ли как-то в группах автономить, либо еще что-то. Ребят, очень много вот таких запросов, очень много марафонов проводят, очень много марафонов проводит, По-моему, тоже с Кристиной проводили марафон один, да, у нас получился один. Вот. И еще, наверное, многие знают, Рада Сварогова есть, она в Крыму, в Севастополе живет. Вот она тоже открывает, вот, автоном, у нее автономная школа, по-моему, называется. И вот она с июня и по август тоже приглашает к себе, с удовольствием примет. Если кто-то хочет семьями, пожалуйста, тоже можете туда приезжать. Вот если у кого-то есть запрос, то можно тоже на нее спокойно выйти. Можно через нас, можете сами на нее выйти. Тоже очень светлый такой человечек, молодец она. да. Ну вот смотри, такой вопрос, наверное, души для многих будет. Я слегка, а я слетаю даже сыроедение выходя на автономию, я, видимо, не готова. Вот, это такой вопрос, который часто задают себе Нет, это не знаешь, что ты не готова, просто не хватает знаний, то, о чем Света говорила. Вот, знания могут быть в виде информации. Это да, информация это энергия. Знания могут быть э, в виде психики, эмоций получить, события, да? И знания могут быть в виде телески. Э, тело откликнется, ты поймешь где. То есть ты задаешь вопрос, должно пройти время какое-то, и придёт знание. А можете тебе направленно, да, сходить тем, кто уже знает, спросить, и тебе дадут ответ. Но здесь да. нужно понять, да, кому пойти. Да, вы можете либо самостоятельно, это, это либо самостоятельный путь, либо если хотите, чтобы кто-то вам помог, конечно, можете выбрать, того человека, кто вам срезонировал, с кем бы вам хотелось бы общаться. А то, что кто говорит, что не готовы, но ну вы же как-то здесь оказались, значит, вас это все-таки зацепило, значит, вы, вы действительно еще просто вы информационно не наполнены, вы эмоции эмоционально не наполнены настолько, чтобы идти вот этим путем, вот прямо сейчас ничего страшного наполняйтесь ищите своего человека ищите своих людей потому что очень много сейчас вот ну, многие уже вот идут этим путем поэтому я думаю что вы всегда и ищущий точно ищущий себя найдет поэтому ничего страшного а то что не готово это наше это наша суть мы по природе все автономны поэтому мы идем к своему началу у нас нет такого что мы куда-то идем внеизведанное, а как там будет, дальше посмотрим, вы там кто-нибудь дойдите, потом нам расскажете, да? Нет, такого нет, мы просто идем к своим истокам, к своим началам. На самом деле очень много пересекается из речений, из Евангелия, из Библии. Я иногда гуглю, нахожу, в чат стала кидать, то есть там говорится о том, что мы можем наблюдать за собой и находить сами в себе ответы, наблюдая. Об этом рассказывается. Там прям Коринфеем 2.12, да. Там написано, что убирая страхи и обиды, мы приходим к любви, которая ведет нас к информации, к раскрытию себя и прокачке своего как бы ума, нейрогенеза своего. Вот. То есть, если переводить и совмещать духовный, научный язык, это легко и интересно получается. Так. Да, вот Света пишет тоже здесь, если слетаешь, значит, еще что-то для себя не поняла. У каждого свой путь. А может, другой путь, как ты сказала, через творчество. А... Так, когда чем-то занимаешься, любимым, без еды... А, да, без еды время пролетает, и будешь готова тогда, попробуй. Ну да, вот Света предлагает через творчество тоже. Какие-то вопросы, может быть, еще? Что такое еда, спрашивают. Что такое еда? Хороший вопрос. Что такое еда? Это эмоции. Да. Это эмоции, это убеждения, это ярлыки, это формулы. Все у нас настолько прописано, это программы. Мы же все, все у нас прописано, абсолютно каждый. Каждый наш шаг прописан, умеем мы читать эти шаги или нет, это уже другой вопрос. Да, весь мир — это как матрица, это очень глубокий фильм. Да. Матрица, аватар — это прям вот, ну, вверх. Так и есть. И, кстати, вот эмоции, ты правильно сказала, они, эмоции — это же эмоциональное тело. Эмоциональное наше тело, оно находится под ментальным. Ментальное — это мыслитель, оно находится здесь, в сердце. А эмоциональное — это солнечное сплетение. Это что у нас? Это как раз желудок, покушать. И когда мы мысленно не переварили что-то, оно у нас сваливается сюда, в эмоции, да, в покушение, в третью чакру. И здесь, получается, идет отклик нашей сосочки, вот эти вот внутренние вкусовые рецепторы начинают работать. Здесь можно прям погуглить, что мы хотим про еду кушать. Соленая это сила воли, Кислое творчество. Я раньше этим увлекалась, и мы прям тоже помню, это с ребятами в чате разбирали: если сладко, все знают, хотят, не хватает да, счастья человек он начинает заедать это. Но я в свое время себе сказала: Я хочу быть счастливой, я не хочу кушать, чтобы получить счастье. Я хочу быть по-настоящему счастливой. И вот именно быть настоящим, да, и быть зрячим и все как раз про автономию, то есть настоящим да. настоящностью вот что про автономию. Да, но я еще могу сказать, что нам, нас настолько вот в эти программы, в эти стереотипы просто погружаются всех сторон, то есть для нас делают так, для нас, к сожалению, для наших детей делают так, что нам показывают, что заменитель чего-то это норма, то есть заменитель сахара заменитель, там, сейчас даже есть, вплоть до того, что есть вегетарианская колбаса. Но нет вот этого понимания, что вот люди, которые не кушают, там, например, мясо, они же не кушают не потому, что оно в колбасу завернуто, mm -hmm. Они, скорее всего, не кушают по каким-то своим этическим нормам. Вот. Но нам настолько вот это вот навязывают, навязывают вот в больших городах, в маленьких городах нет таких магазинов. Но в больших городах, там ну, в Москве точно есть магазины здорового питания. И там есть абсолютно вся такая же еда, как для нормального человека. Только она без, там, без мяса, без молочки, без еще что-то. То есть нас настолько погружают в заменители, заменители всего абсолютно. У нас вплоть до того, что у нас, ну чего не коснись, даже, даже той же любви. То есть у нас заменяется, например, секс, страсть у нас заменяется любовью, влюблённостью. У нас человек даже, мне кажется, не может прочувствовать, что такое любовь и влюбленность. У нас рождаются дети не потому, что мы переполнены любовью и мы готовы отдать эту любовь следующему человечку, чтобы наполнить его. А мы рожаем детей потому, что надо, как бы, ну возраст, ну вот уже там кому-то возраст, кто-то поженился. То есть вот настолько вот мы стереотипными людьми стали, и это настолько вот болезненно, что нас уводят от истины. И чтобы прийти обратно к этой истине, то есть мы сначала полностью в это болото залезаем, потом мы ищем, кто-то ищет там этот какую-то соломинку, чтобы оттуда вылезти, и в процессе вылезания оттуда мы проходим абсолютно такой же путь, как мы прошли туда, то есть мы вдвойне идем, туда-сюда, вот у нас вот такие, почему вот очень часто любят говорить, у меня там качели начались, я не могу войти в автономию, или я не могу войти в сыроедение, я не могу там э, заниматься постоянно спортом, у меня качели. А вот эти вот качели, потому что у нас, вот эти вот качели, у нас они настолько э, с младенчества, э, нам в голову вносят вот это, что это норма, Норма вот так вот, норма вот так вот, норма вот так вот. То мы уже настолько потеряны, мы даже не знаем, что такое есть норма. И нам говорят, это вот хорошо, вот это вот плохо. То есть нам не говорят, что как бы это не хорошо, не плохо, это просто есть. Почему у нас люди, по, по большому счету, вот несчастливы? Потому что они не знают, что они делят либо серое, либо черное, либо там белое, либо э, там, черное. Они... У них нет такого, что там серое или что. А это просто принятие. Это на самом деле, вот, вот, ой, сегодня плохо, сегодня дождь пошел. Но ведь это не плохо, не хорошо, это просто пошел дождь. Это факт. Угу. И когда мы научимся принимать все, вот то, что себя, то, что нас окружает, потом нас не может окружать не я, везде же я, если мы будем вот в этом вот принятии то, когда мы будем в принятии, у нас пойдет та информация, которую мы должны наполнить. Когда мы должны наполнить свой инфагент тем той информацией, которая будет резонировать. Осталось. Мин. Резонировать. Минутка, пожалуйста. Минутка? Ну все тогда. Пусть вопросики пишут, да. Да, здесь единственное, что вопрос... В следующий вторник. Светик, а с психикой девочки кто-нибудь... А с работает, да, Светочка работает с нейрографикой, как раз вначале говорила. Она работает с психикой. А я тоже с психикой, но через регрессы, погружения, медитации, либо через телеску. Вот так вот мы с ней работаем. Выбирайте, что вам нужно. То есть можно да, в интернете пообщаться, либо если вы в Москве приезжайте. Ты где у нас живешь, Светик? Я живу в Краснодарском крае. Вот. вот. Теплее <с2> туда <с2> тоже. Да. Ну ребят, давайте тогда пишите вопросы. У нас следующий вторник спасибо снова. Спасибо тогда, да. 0 -0. Всем спасибо. Да, приходите, зовите друзей, пишите вопросы, придумывайте, будем отвечать, будем дальше продолжать общение. Погружайтесь в энергию. Да. Автор... А кто не успел, кто не успел посмотреть, то тогда будет на канале авто Полстар тоже наши ролики вот эти выходят. Да. Смотрите. Я, может быть, к себе Мы еще... будем отвечать на ваши вопросы. Я, может, выложу на канал. Ну, на, в Инстаграме по-любому останется сейчас, да? Ну все, всем счастливо. Угу. Пока. Все, давайте, всем пока. Пока.